Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это рубрика «Бесплатные игры». И у нас сегодня в выпуске игра под названием «Dream Watcher». Э, насколько я знаю из обзоров э, в Steam игра продолжительная в принципе, но прохождение будет зависеть именно от вас. Э, если видос наберет большое количество лайков там, т.д. т.п. Короче, активность если будет. И если вам понравится, то мы игру будем проходить. Но э, этот выпуск будет... Чисто как обзор. Посмотрим, что это такое, с чем, это е... с чем его едят. Вот. И... ТДТП. Ну, ставим большой палец вверх и погнали. Так, игра началась с того, что мы очутились в каком-то помещении, книги, Смотри, целые стопки книг, тут книги. Я так предполагаю, это библиотека. Мы играем за какого-то чародея, или Вачер это же ведьмак, или, или что-то с часами связанное. Ватч, ватч, ватч, ватч, ватч, что такое ватчер? Это, наверное, что-то с часами это повелитель времени. Mine entrance. Игра, короче, на английском полностью. Русский, э, русского языка нет, поэтому будем как-то стараться. Нарисован ключ. Э, Какие-то свитки наверху. А что мы вообще умеем? Мы можем, короче, прыгать. Э, просто нажимаем на прыжок, он прыгает так. Нажал и держишь, он прыгает так. Можем махаться своей палкой. Э, можем еще как-то махаться своей палкой. Ходить, смотреть, понятно а, Давайте заберемся наверх Соберем свитки, я не знаю, что это такое Но мы уже взяли три штуки Здесь показано управление, в принципе Написано, но мы уже так разобрались Так, а, туда наверх никак Хо-хо Хельп, хельп, лиз Помоги, короче, помоги мне, он говорит Миссия, миссия нонлокит Какая-то миссия открыта Он еще у нас, погоди Сейчас соберу бумажки Вдруг приспичит по-большому, а у меня бумажки нет. Окей, так, еще здесь есть. Окей, а что мне, как мне с тобой взаимодействовать? По щам тебе дать палкой? Или... Ааа, как мне тебя ударить? Как мне с тобой взаимодействовать, дружище? А? Ага. Игра, короче, заточена чисто под геймпад, поэтому на клавиатуре... Э, кто играет на клавиатуре, тому, в принципе, не суждено в нее сыграть. Итак, э, что-то он нам проболаболил, короче, я, я не понимаю, что он говорит, поэтому сами переводим, там смотрим, кто шарит. Окей, э, давай посмотрим. Нужно нажать это и дернуть... За рычаг. Короче, давай попробуем. Что ты не дергаешь? Так. Ага. Мы можем, короче, двигать э, вот эти вот ящики. Игра это, типа, короче, головоломка. Трехмерная головоломка, типа платформер, головоломка, вот. Поэтому. Придется поломать голову и. Смотри, планетки, картинки. Книжки. А чем мне по лестнице не забраться, что ли? Я не могу по лестнице забраться. Будем называть этого, короче, чувака или это чувиха? А, это чувиха, смотри, Сесандра, это чувиха. Будем ее, короче, называть библиотекарь, маг библиотекарь. Вот, короче, в школе магов библиотекарев не научили, так что там, не научили, так это пододвинуть можно, залазить по лестницам, короче, не научили. Так я это соберу. Какие картины то Что у нее со зрачками? Она реально, она реально необычный человек смотрю, у нее зрачки белые, как у трупа. Окей. Ну в принципе слушай, а для бесплатной игры как бы выглядит она вполне хорошо, вполне интересно, да так выглядит. Ну, я понимаю, будет, короче, попадать... Ну, часто попадаться, короче, одни и те же предметы. Ну, в принципе, ну, в плане вот этих вот столов, там, куча книг. Вот. Это же все таки сделано непрофессиональными студиями. Вот. Так, какую-то штуку, смотри, сферу взяли. Одну из двух взяли сферу. Смотри, тут картины какие-то. Окей, а, у нас, смотри, три сердечки есть. Это наши жизни. Значит... Нам придется еще... Ну раз у нас есть удар, значит нам придется сражаться с кем-то. Так, собираем, собираем все ништяки. Я ничего там не упустил. Окей. Как-то Вот как-то медленно, не знаю, поворачивает камера мне... Вот... Для, меня, для меня медленно. Не знаю, может кому-то это нормально, но для меня медленно. Так, ладно, а -а -а я забыл как это вообще работает, окей. Ты даже на край встаешь, он короче типа ну как типа падает, такое равновесие удерживает, прикольно, прикольно. Музычка, кстати, такая вот ну, спокойная, такая прям приятная играет. Хорошо. Я я надеюсь, я правильно иду, потому что я вообще не так. А так а а понятно. Понятно. Надо нацелиться Надо изначально нацелиться на ящик И потом его передвигать Так Сколько свиток, сколько бумажек а? Я затарился уже на целый год Наверное, этих бумажек Так что Моя жопка будет не грязная, если что Вон картинки Прикольно Прикольно, так Ага, дверь Бумажки забираем А вот эти двери не открываются? Нет? Никак мы не можем Бумажки, конечно, забираем Окей, так, а, драйвер Драйвер это что такое драйвер? Драйвер это То же самое Управление то же самое так, Ага Я так и знал, что здесь заныкали Здесь заныкали Свитки Окей леха вот внутри сатурн окей ангелы ангелы и демоны всякие ну, кто-то заморочился с картинами короче смотри какие прикольные картины подобавлял в игру опять то же самое Короче, у нас одно и то же, для всего почти одно и то же действие. Зажать и дернуть. Зажать и дернуть, короче. Зажать и дернуть. Ну, приятно, в принципе, приятно. такая. Вот, э я так понимаю, это, это, это тренировка. Это просто тренировка. Вниз, да, наверное? Зачем эти свитки? Ну, я думаю, дальше в игре это будет понятно, зачем эти свитки. Ну, я так предполагаю, раз их много, знаешь, собираешь, это, наверное, какая-то типа валюта будет. Так, а туда я как? А, я понял. Понятно. Можно было туда упасть, смотри. Но там, я думаю, ничего нет. Да, ничего не вижу, поэтому смысла туда падать нет. Окей, погнали дальше. Такие вообще просто. Томис! Нас зовут Томис? Короче, понятно. Понятно, что ничего не понятно. Будем так, по ходу разбираться. Там что-то балаболи. Так, надо собрать... Ух ты, смотри, ящик двигается. Смотри, смотри, кто-то живой, кто-то живой. Или ящик сам живой, или кого-то там заперли. Окей. Так. так. Так. Окей, а, получается, мне надо... Отцепись не оттуда. Вот это. Потом. Вот это. А, потом сюда. Хорошо. А дальше? А дальше? О, сфера! А, все, понятно. Ай-яй-яй. Чё? Чё? Чё? Не двигалось-то? Окей. Сюда. Ага. По лампе. Ну, я тут. Ты меня... Ты, ты меня звал или что? Я не знаю. Не тебя... А. Интер. Написано «Интер»? А, ну «Интер» это вход, да? Вообще... Окей, okay. а, тренировку мы в принципе прошли, получается, наверное. Сейчас по будет, наверное, я задание. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Чего подлагивает? -то? Не оптимизировано как-то. Как-то странно. <с Russia> <сурс> Что это? Что за чувак, <paprika>? короче, с макаками тут? Книжка о макаках. Окей. Книжка о макаках. Макака рассказывает о макаках. Окей. Потом макаки сбунтовались. Э -э, Порвались все книжки, наверное, о макаках. Потом э -э, пришли какие-то непонятные. Это кто это, паук или кто это? Паук, наверное, скорее. Паук э -э, наорал на макаку. Потом а, макаки с пауками сбесились, начали рвать книжки с пауками и макаками. Потом макака пошла куда-то в дверь. В сортир, наверное. Макака сбежала. И закрылась. Окей. Понятно. Короче, нам рассказали такую вот историю. И... Она не из приятных. Смотри, какие-то Какие-то значки на полу. Что-то с космоса, наверное. Блёха, как не оптимизировано-то. Сейфпоинт. А... Ага. Можно сохраниться. Короче, бьешь по совей, короче, сохраняется игра. Окей. Так надолго статуи не хватит, если по ней постоянно бить, она же развалится. Какая-то платформа из коробок. Тут шар. Что-то почему? Что-то здесь много всего. Ой, коробки уехали. Леха как не оптимизировано. Окей. Ну допустим, давай сюда придем. Давай придем сюда. Так, э -э, зажать. Что так ярко-то? Так, зажать. Э -э. Зажать. А чё не зажимается? Пазл, book and shell. А. Книгу вставить. Ту книгу вот это? А, держать надо. Понятно. И вставить это вот сюда. Все, отлично. Понятно. Окей! Я говорю, планета астрономия, что-то с астрономией здесь связано, короче. С пространством и временем. Так. Там дверь. Мне, наверное, надо по вот этим плиткам, по этим шкафам, короче, попрыгать. Окей. В принципе, пока ничего сложного нет. Ходишь, дергаешь. Прыгаешь. А! Вот эти штуки, это созвездия, наверное, да? Весы, смотри. Точно. Да я, мать его, астроном. Окей. Я... Опа. Вижу книгу. Смотрю книгу, вижу фигу. Или как там? Вижу книгу, смотрю в книгу. Вижу фигу, вижу книгу. Как там говорится? Так, а Бляха. Надо, короче, удерживать, понял? Надо удерживать кнопку. А когда подносишь к шкафу. А это что со зазвездие? Со за звездие книги. Есть такое созвездие, что ли? Ладно. Хо! Окей, рыбка плавает вокруг аквариума. Мы проходим все дальше и дальше. Ну, в принципе, так приятно. Вот, вот в главном там, это же главный там типа холл был, да? А, все, мы перешли на уровень, получается. Это, наверное, был Nexus. А это был, наверное, просто как холл. И холл как-то оптимизация там хромает. Смотри, лава. Лава, лава, лава. На улице облава. Так. Окей. А, без разницы. Вперед-назад, дергать, без разницы. Он все равно летит Вперед по направлению. Так, ладно. А, Dream Monkeys. Мечтающая обезьяна, что ли? Это это? О! Враги, что ли? Как это? Там написано вот так вот сделать. И ударить. Сделать вот так, потом ударить. Окей. Так, а он на ту штуку, как я попаду? Смотри там, смотри, какая-то штука. Интересно. Ой, она и кидается еще всякой штукой. Ой-ой-ой-ой-ой. Э! Э! На обезьяну нацелься. А, я понял. Это я к себе ее, короче, раз... На тебя пощем. Ух ты, сколько с нее выпало. Так, а это что? Это пузырек, наверное, со здоровьем, скорее всего. Так, э -э вот эту штуку надо пододвинуть сюда, и тогда я смогу взять сферу. Окей. Так. Книжка. А, куда? А, вон книжный шкаф. Хорошечно. Что это такое? Тоже созвездие какое-то? Так, а мне надо <coughs> вот эту штуку, короче, нести. Вон туда. Окей. Ага. Бросаем здесь. Ну как-то замутрино стало. Отлично, отлично, мы прошли, мы прошли, открыли дверь. Тут что новое, Так, платформа уже двигается. Взял да, как равновесие, как настоящий космонавт. Так, что мне? На эти штуки? А, в воздухе она не бьет, смотри. В воздухе она не бьет. <как> И не целится на эти штуки. Окей. Но окей. Ну да, оптимизация, смотри, так себе. Все равно как-то <-то к> не плавненько идет. Местами плавно, местами как-то... Ну да, бог с ним. Это просто обзор, поэтому... Так, в принципе, интересно. В принципе, мне отлично лично интересная игра. Платформеры... Нормально. Тем более, это бесплатно. Эта игра бесплатная и... Сделана, в принципе, добротно. Для бесплатной игры-то. Так, мне... Вон туда. Даже смотри, какая божественная озвучка. И музыка такая спокойная играет. Так. Блха. А что за лава? А! Понятно. Я не сразу увидел, короче, это. а а, -а! Я хочу этот шарик. А как? Э! -э! А в смысле? Да, пта! О! Окей. А это что? Это ничего не нажимается? Ага. Это сохранится. Это сохраняется. Ну давай сейчас еще взглянем немного. О! Вижу врага. Вижу обезьяну, которой надо, которую надо лещей надавать. И сюда. Жалко, как и выркаться не могу. Хоть! Хотс! Хоть! О, хац, хац, Окей. Это мы все собрали. Так, через лаву, через это мне не пройти, да, получается? Я даже пробовать не буду, рисковать. Ага, мне нужно найти книгу. Очередную. Очередную книгу надо найти. Ну, ищем. Клоуд. Фрозен, что, что это такое? Что это сейчас было? Кто что напечатал? Напечатали Обезьяну? Напечатали? Ты сюда, хоч, хоч. А в смысле? Серьезно что? не понял ай яй яй ай яй яй обезьян атакуют яй сход вот а яй чё яй смотри там бляха а почему ой а это смотри чё-то Непонятно. Непонятно. Так. Не, ну мне надо сферу-то взять. Как мне взять ту сферу? Эх. Может мне какое-то определенное количество макак надо убить? О. Точняк. Определенное количество макак что ли убить надо было? окей вот 36 здесь здесь 6 штук короче этих э, сфер я тоже не понимаю что это такое а как мне а там же наверху понятно через крючок через этот. все полетели все полетели Ну это понятно, это мы уже знаем Мы в холле такую штуку видели Сейчас что-то должно двигаться ага. Так, это я забираю а... Погоди-ка, погоди-ка Ух ты А там сохранка Так, ладно Давай к сохранке, сейчас сохранимся Жесть, смотри, там что-то двигать, двигать надо будет. Окей. Сохраняемся и на этом, наверное, закончим, друзья. Вот. Такой вот небольшой обзорчик. В принципе, знаешь, игрушка, да, добротная сделана. Так и прикольно, интересно. Ну, оптимизация, правда, немножко... Мне не очень нравится. Местами как-то она... Подтормаживает. Вот, смотри, здесь вроде как плавно. Вот здесь уже притормаживает. Окей. А... Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, комментируйте. Вот. Если будет много положительных отзывов по этой игре, мы ее продолжим проходить. С вами был Валерий, всем пока.